Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Прежде чем мы начнем, я бы хотел вас пригласить в свой телеграм-канал. Это канал, естественно, об инвестициях и трейдинге, здесь я показываю свои результаты спекуля спекулятивного портфеля. Также говорю о каких-то интересных новостях, о актуальных активах, те, которые интересны для покупки на сегодняшний день инвестирования. Поэтому, если данная тема вам интересна... Пожалуйста, ссылочка на него будет в описании. Жду вас здесь. Ну А сегодня речь пойдет о том, какие же сектора экономики будут интересны при правительстве Байдена. И если вы следите за новостями, то для вас не секрет, то, что демократы также заняли основную позицию в Конгрессе США. И благодаря этому, естественно, Байдену уже ничто не помешает воплотить свои планы в жизнь. Давайте разбираться, какие же активы будут интересны при его Первое, с чего мы начнем, это банки. Дополнительные фискальные стимулы, как показывает практика, помогают банкам. И они стимулируют экономический рост и повышают объемы кредитования. Ужесточение регулирования также стало менее вероятно. В этом плане, соответственно, рассматриваем ETF W Nasdaq Bank Index. Он сейчас на ваших экранах. Давайте посмотрим график более... Объемный – это недельный график. Видим то, что хороший дал рост. Есть еще определенный потенциал, но можно говорить и о дальнейшем росте при поддержке правительства. Следующий момент – это каннабис. Запасы марихуаны выросли, и она, скорее всего, будет декриминализирована под демократическим контролем Конгресса. Губернатор Нью-Йорка уже предложил легализовать употребление марихуаны в Нью-Йорке. Таким образом, смотрим на ETF Advisor Shares Trust по каннабис и опять-таки это у нас недельный график для общего понимания позиции данного актива следующий момент это энергетика и программа байт полагает финансирование в размере двух триллионов долларов для экологически чистых энергетических компаний бенефициарами также станут компании по производству электромобилей таким образом смотрим с вами на инвеск exchange traded фонд возобновляемой электроэнергии и видим то что его позиции сейчас конечно находится на практически хаях что для инвестора не очень выгодно для инвестиций возможно будет какой-то будет какая-то коррекция откат где можно будет докупить данный актив следующий момент это инфраструктура и компании из этой отрасли скорее выигрыши потому что демократы любят отдавать предпочтение инфраструктурам и расходам и таким образом Смотрим на ETF от iShares Trust Infrastructure. Простите за мой английский. Видим то, что позиции сейчас занимает он на хаях. Соответственно, тоже для инвестиций не очень подходит. Нужно было смотреть на него раньше. Но, опять-таки, как мы можем смотреть раньше, если мы не знали, как будет обстоять дело с правительством. И именно поэтому сейчас мы общаемся с вами по поводу правления Байдена. Следующий момент – это производство оружия. И, как ни странно, Несмотря на то, что демократы сторонники жесткого регулирования оружейной сферы, напряженность из-за проигрыша республиканцев Джорджи и низкий запас товара является катализатором роста даймой отрасли. Одними из явных представителей оружейников является, естественно, Смит Энвессон. Его график вы видите сейчас на своих экранах. Можно сказать о том, что он переживает новое возрождение. И также Виста Outdoors Ситуация очень похожая, хотя до предыдущего хая. Ей еще очень и очень далеко больше 50 процентов. Следующее, что нас интересует, это сектор здравоохранения. И здесь я бы хотел выделить несколько компаний: это Центен, страховая компания и Молин Health Эти две компании они станут бенефициарами программы расширения обама Таким образом, можно говорить о том, что у них есть определенный триггер для роста, и, возможно, мы его увидим в скором времени. Вот это первая Центен и вторая компания Молин Хеллске. Хельск, а вот что касаемо этих гигантов технологического сектора, здесь немножечко ситуация... Развернулась в другую сторону, потому что демократы некоторые из демократов настроены на ужесточение регулирований и поднятие налогов для крупных компаний технологических. В моменте, когда было понятно, что демократы занимают большинство в Конгрессе, естественно, акции тех гигантов немножечко подупали. Ну и сейчас они находятся, в принципе... Близко, конечно, к своим хаям, но, тем не менее, их не обновляют. На этом у меня все. Большое вам спасибо за внимание. Нужные все ссылочки будут в описании. Если вы не подписаны на канал, пожалуйста, подпишитесь, чтобы не пропускать новые видео. Ну и если я что-то упустил или вам есть что-то дополнить, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. С удовольствием почитаю. С вами был Вячеслав Костенко. До новых встреч. Пока.